Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Польский тяжелый танк 10 уровня 60 ТП Ливандовского Карта Перевал, игрок Неймтехм Да, изначально 60 ТП планировал поехать в другом направлении Но потом, как увидел, что сюда не едет практически никто Один единственный одинокий конь Решил развернуться да, ну и представьте, если бы сюда поехал один конь Сейчас бы его по-быстренькому забрали Следом он, да, ПТшку, И получается Прорыв, тыл, турбослив все. Ну конь тоже, мне кажется, вот так зря поторопился Туда сразу сходу вниз поехал Так, минус союзная сушка, да Недолго он там отыгрывал, не знаю, хоть Хоть что-нибудь успеть сделал Не успел 60 ТП использует... Решает использовать уничтоженного союзника в качестве прикрытия. Знаете, да, что, корпус вот так спрятал. М да. Неудача. Да, казалось бы, такая ситуация должен пробивать наверняка, но снаряд обязательно попадает в какое-то место и, и не наносит урона. Сколько здесь сразу? 5 противников. 5, 5 тяжелых танков Вот есть, наконец-то, второе пробитие Счет уже 1-3, все, 60 ТП Остался в одиночестве здесь И сразу 5, 5 тяжей едут Что остается? Успеть только убежать Чтобы занять более выгодную позицию Счет вроде бы, да, равный 3-3 но здесь такой прорыв получили по левому флангу. И по факту помочь особо никто не может. Вот если вернуться, да, ну Вафли там он наверху сидит на балконе, ну какой от него прок будет. Ну высунется он также одну тычку даст. И по вырынгу в ангару идет. Да такие ПТшки могут только где-нибудь из кустов отыгрывать с дальней дистанции вот так с ближней, ну, тут без вариантов. Так, так же быстро отъедет, как и Сушка. 60 ТП. Успел заныкаться. Летят противники вперед. Да, что долго они, конечно, поднимались, но все-таки поднялись. Есть пробитие. Ну, вот, вернулся там про 66 Самое опасное здесь, конечно, из четвертой. А, ну еще там он супер-конь Ну, супер-коня прочности, конечно, там Поменьше уже Для 60 ТП на один выстрел Поэтому конь, я думаю, особо наглеть не будет Будет сидеть там Дальше контужен да, не везение. Заряжающий контужен, надо использовать аптечку Что и делает игрок Еще 4, 4 тяжа Там еще вернулся с ТБ. Ну да, в принципе. Если сейчас из союзников никто сюда не вернулся, то я не думаю, что 60 ТБ долго смог бы здесь обороняться. Так, хоть какой-то, да, останавливающий фактор. Пусть там, может, и урона успели немного нанести. Вафли там, я смотрю, вниз с горки спустился. Готов третий противник. Счет 6-7. Ну, самое серьезно уничтожено. Ну, хотя и 3-2 тоже может оказать сопротивление. Счет почти равный. Ну, куда вот СТБ, да, полетел? Надо вот закрутить там. 60 ТП и без тебя справился. Ну и вот. Наступление остановлено. 5 с лишним тысяч урона нанесенного. Счет 8-10. Не все так радужно. На правом фланге еще там осталось три союзника, но, наверное, ненадолго. Сейчас их там с двух сторон позажимают. Надежда только что 60 ТП с СТБ им нибудь там смогут помочь. Счет 8-11. Ну и шестой уничтоженный противник. ВЗ-55, там один стоит, перед ним четыре противника, все боятся высунуться. Ну, конечно, там, будет здоров. Два снаряда, можно на тысячу сразу схлопотать. Вот, СТБ, да, да блин, что ж так неаккуратно? Сейчас, по-моему, там и ВЗ отлетит. Ну, ВЗ там нагрызается, уничтожает. БЗ-176, ну и дальше конвой ставит точку в его приключениях. Сколько раз доводилось видеть Колобану вот именно на, на этой горке, на этом балконе, уже не раз. Или здесь, да, или на противоположном фланге. Готов конвой, ну какой ценой, блин, пробитие от вафли почти на 600 единиц. Больше допускать таких ошибок нельзя, она да, мож, может стать последней, а еще 4 противника в живых. ИСУ-152 не торопится, ну и... Хватит, да что-то замешкался он там Ну едь ты поближе к горке Там прижмись, чтобы вот так вот Не получить в крышу 121Б надо, надо прятаться, вафля, вафля Вафля получает пробитие И в ответ не пробивает 60ТП Ну у него был шанс ну, хотя не факт, что при пробитии даже 60 ТП он бы уничтожил, да, там как уже повезет. Альфа пройдет, не пройдет. Мог и добрать, конечно. Вдвоем встали на захват. Не хотят ехать рисковать на горку. Ну, правильно, когда ты шотный, да? Вот. Пробитие от вафли, и 41 единица прочности осталась. Кумулятивным снарядом стрелял 121Б. Не смог пробить 60 ТП. Едет наверх. Ну, понимая, да, что у 60 ТП долгая перезарядка. Надеется успеть подняться. Не успевает. Но тут злую шутку на R сыграли углы вертикальной наводки. То что не мог он выстрелить. Орудие не опускалось, ему надо было выше подняться, да, при этом открывался корпус, и 60 ТП воспользовался моментом, без проблем его уничтожил. Ну что ж, остался шотный АМХ, и ничего он сделать тоже, увы, не смог. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.